Ухожу взад-перед, потому что делать нечего. Купаться мне нельзя. На солнце находиться мне тоже нельзя. Вон на них висят бананы. Видно вам? Вон они бананы. Так, вот тут, тут еще маленькие бананчики. А вот так произрастают кокосы. Смотрите, то есть упал кокос. Вот он, видите? И вот из него фигарит парма, пальма. Видите, все причесано, все причесано. И грибут, и грибут. И они вот расчесывают, листочки собирают. Хожу уже, может быть, часа два. Взад-вперед по острову. Там того острова-то он небольшой. Ухожу взад-вперед, потому что делать нечего. Купаться мне нельзя. На солнце находиться мне тоже нельзя. Потому что сгорел подухонарь полностью везде. А ноги разбил, руки помазал везде, где только можно. Ноги разбил, обкарал, потому что как придурочный носился. Особенно первый день. Это надо было видеть. В припрыжку аж летал. И иду вот в банановое роща. Вот это вот бананы. Сейчас вам покажу, на чем растут бананы. Ну, по крайней мере, здесь. Это вот такие вот стволы, вот он, видите, это банановое дерево, здесь у них банановая роща. Конечно, там срач, мусор, вот, посмотрите, внутри, видите? мусор, помойка у них тут, ухо, увидали, видали, видали какой-то круг, а, это круг, это остаток от фонаря, короче, накрывается который, ну, вы поняли, короче, фонарь. Я уже губу раскатал, что это фрукт какой-то большой вырос. Hello. Алкашку повез мужик куда-то, местный. Индийцы. И для меня они все индийцы, как я для них. Тоже, наверное, чучек какую-нибудь. Короче, вот тут вот, в этой Банановой роще мусорка. Просто параша. Электрических мопедиков у них тьма, таракань. Вот они везде катаются, по всему острову. Здравствуйте. Меня уже, конечно, многие знают. Так, я же иду вам банановую рощу показывать. Вот она, короче, банановая роща. Ух ты, еще и острые. Вот так вот касаешься, вот прям острые. Краб меня, ой, краб говорю, вот укусил меня этот морской еж. Прям болит, реально. Хотя я вроде иголку сразу же вытащил. Короче, будьте осторожны с этими морскими ежами. Не прикасайтесь, а я, дурачок, возьми, попытался, он вот так вот, как ежики, колол. Вот это банановые листья. Вот на них висят бананы. Видно вам? Вон они бананы, так, вот тут, тут еще маленькие бананчики. Сейчас я подойду прямо, где они уже практически созрели и где они крупные. Но я заметил, что здесь эти бананы, они не возревают, что ли, или большими не вырастают. Вот, до конца не пойму. Там у них огород, там у них мелиса, петрушка, укроп растет. В общем, у них тут много чего. Я туда не суюсь, Тут там это веслом по башке огребу а Потому что, не знаю, ну здесь срач там, короче. Плюс ноги болят вообще иду показывать вам вот банановая роща это вот у них местная достопримечательность вон они вот эти вот банановые деревья, ну сейчас я подойду реально прям к натуральным настоящим бананам бананы есть большие, бананы есть маленькие что залезть туда что ли вот она блин банановая роща, банановые срачи я бы это назвал, нахер не роща кокосы зеленющие у них тут, расколем молоко ну-ка, проскрусь мне Нахер на дурак. Потом срать будешь дальше, чем видишь. Так, с кокосами все понятно. С бананами тоже. А, вон они наверху все Беспонтовое молоко. Сейчас мне не понравилось. Еще мне не понравилось то, что я здесь нет изменений встретил. Хотя, может быть, с другой стороны это даже хорошо. Ну ладно, растут. Видите? Так, а вон там у них какая-то плантация. Их высадили какие каких-то деревьях. Пошли я, созревший, обещал вам показать. Они хрень течу. И вообще я вот честно до конца не понимаю. Вот если полезу я на это дерево, оно хрупкое. Оно хрупкое. Я уверен, что оно сломается. Вот такие бананчики. Вот они. Можно обломать, но они зеленые. Но они дозревают. Они дозревают, их можно сорвать. И положить где-нибудь. И они дойдут. Вот вот такое банановое дерево. Но можно не париться, вот это вот это не срывать, не ждать, когда оно дозреет. Пойди вон на шведскую линию, возьми готовое, да и все. Ну здесь так все устроено. А вон у них там это... Я думал раньше, что кокаин выращивают. Вон они, хоп, пошел, листочек отрубил. Чего, нафига его отрубил? Мешался он, ну, бандит какой-то. Вот с мачета. Вон они, бананы висят. Вон гроздь, вот гроздь бананчиков. Сейчас ближе, прямо будет вживую, видно кучу бананов. Я вчера или позавчера здесь гулял и видел это дело, короче. Вот у них тут сад слева, сад справа. Мурсери. Please don't take into from Мурсерия. Короче, нифига не понятно, но зайду я в этот их серии Вот у них тут цветочный сад. Я так подозреваю, здесь <coughs> они выращивают цветы для того, вот именно вот в этой части, для того, чтобы приводить остров в порядок, то есть облагораживать. Так. Система капельных поливов у них здесь везде. Ну, вот вот хожу-брожу. А вот так произрастают кокосы. Смотрите, то есть упал кокос, вот он, видите? И вот из него фигарит пальма. Реально как есть. Видите? Чук. Вот. Чук. И пошла сбоку. Чук. И произрастает пальмочка. Вот тут они их взращивают, я так подозреваю, а потом высаживают в нужных им местах Остров. Вот, видите, падает вот такой кокосик. Он лежит-лежит, потихонечку пускает корни из-под него. Начинает фигарить. Настоящий, настоящая пальма какая-то. Я так подозреваю, это же пальма, да? Короче, я что-то не по официальным местам брожу. П -п Пошел не туда. Так, да, давай, пошли. Где быстрее бананы огромные? Банановая пальма. Банановый срач, я бы это назвал, а не банановая пальма. Посмотрите, там. Ну реально, как бы. О, птичка дурочка. птичка невеличка. Видите? Вот этих долгоносиков тут полно. Вот она там -тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю. Бегает. Бардак. Бардак. Сказал Владимир Вольфович. Сейчас найду нормальные бананы, которые можно рукой прям срывать. И они почти созревшие. Я вчера один даже половинку съел. Вот, вот по пути где-то здесь он был Неужто после меня его еще кто-то порвал М Да. Не дотянуться Вот они Не дотянуться, ну как было бы желание допрыгнуть можно Но где-то должен быть Бешеные вечерницы, ты пошла на дай вот, вот этот вот интересный плод, смотрите Реально, вот это плод, это банановое дерево Вот они бананчики Вот он бананчик, но это не созревший А это вот дерево Так более созревшие где-то было идем тут у них насосная станция они качают воду и потом эту воду подают в домике ну, короче вот и вся банановая роща можно сейчас конечно вокруг обойти вот так судя по всему сейчас еще не сезон эти бананчики только поперли но еще не выросли нормально вот у них еще одна насосная станция здесь они качают воду потом подают ее на весь остров а я ищу классные большие бананы. Вот тут по-любому не ступала нога туриста. Вот. Где бананы? А. Видите, они везде одинаковые. Вот они опять висят. Ну, банановые рощи. Они вот это все удовольствие называют банановые рощи И предлагают э, тем людям, которым типа меня уже сгорели, надоели и делать нехрен, идите гуляйте вокруг банановой рощи. Ну, остров-то небольшой, как вы поняли. Что делать? Приходится гулять, приходится ходить. Вот. Любуюсь на банановые листья. Ну и зайду-пойду в бургер-бар. Потому что что в бургер-баре у нас темно и прохладительные напитки. Правильно? Правильно. Вот они каждый день грибут вот эти листочки. Каждый день, утром и вечером. Видите, грибут эти листочки. А потом туда в банановую выкидывают. Вариантов нет. Куда-то же одевать надо. В море же не выкидывать. Правильно? Все, банановую рощу посмотрели. Пойдем в бургер гриль бар бургер гриль бар вот они грибут листочки в дневника они грибут водоросли в турции просто расчесывают песок вот где я был здравствуйте а вот здесь грибут листочки водорослей тут как таковых нету практически ну по крайней мере на нашем острове а листочки падают постоянно и они вот здравствуйте все утро они грибут Листочки. Вот. Видите, собирают, грибут, пока все спят. Ну, все спят, один я как бы хожу, брожу, вот листочки. Смотрю. Так, пойду между домами пройду. Fire Xitch. Это я сейчас куда зайду? Неведомый мне путь. Интересный путь. Видите, все причесано. Все причесано. И грибут, и грибут, и они вот расчесывают. Листочки собирают. А потому что листочки постоянно падают. Потому что зелени очень много. Это радует. Зато под солнышком не сгоришь. Особенно мне удобно сейчас. Так, опять я высушил на банановую рощу, да? Нафиг на надо. Короче, кругами хожу. Думал, блин, срежу путь. а Все пути ведут банановую рощу. Есть ближний ряд домиков к морю. Вот они. А есть ряд, который вторым рядом от моря идут. Здесь у них вот они, вот домики. Двухсторонние. Судя по всему, сквозняковые. Вот такая беседочка. По-сочински. И вот такие вот домики. Сейчас попробую обойду вот так вот вокруг. Это вход по принципу того же самого домика, в котором живу я. Только это как таунхаус в ряд. Между нашими есть расстояние, а здесь расстояние я не вижу. Да. Да, здесь они, оказываются не сквозные, эти домики. В отличие от наших. Да, наши получше будут. Что-то мне эти уже не нравятся. Ну, давайте вот так пройдем. с задними дворами. Вижу пальму распиленную какую-то. Везде работают, вовсю кондиционеры. В помещениях, конечно, спать ночью душно, честно признаюсь. И приходится включать вентилятор. Или же в идеале кондиционер. Благо и то и то есть, то есть без проблем в этом проблем никаких не испытываешь. Все в наличии, как бы, бери, включай и снова вышел я на банановую ручку. И вот сейчас иду, путь срезаю. Путь срезаю в сторону гриль -бара, потому что грильбар вот там, а я никак не дойду. Короче, настало время у меня цифры номер 9. Это Fish and Center. Это, короче, медицина. Но медицина мне нужна для чего? Для того, чтобы починить свои ноги. Вот для чего. Показываю, что у меня с ними. Она на Хананаган называется. Кораллы меня. Не убили, но пытаются это сделать. Разбил все ноги. Ну, хожу. как-то. Хожу на топлинке, но передвигаюсь. Домой вернусь, подлечусь, восстановлюсь. А пока настало время коктейля коктейля. Сейчас пойду занырну и попрошу. Это мой френд. Нормальные пацаны. Там у меня камеру спиздить пытались. Так, сейчас занырну и попрошу. О, так, ножки надо помыть еще раз. От песочка. Все, потому что с песочком, ну, нежелательно в басик залазить. Ныряю в басик, басики вода кипиток. Лоб. Вот так вот опускаешься в масик Время по-мальдивски По-мали Это, по-моему, 11 часов уже Там где 11 час Май френд чивос или Black Label My friend уже знает, что нужно мне. Ну это чисто, чтобы ножка не болела Так, ну-ка, лапу свою задеру Нету, от лап уже ничего не осталось Басиковая вода кипяток, реально. Причем я понял, что они ее не подогревают. А смысла нет подогревать? Потому что днем такая жара, что... Да и вообще тут это, если что, если что, на дворе зима. М -м -м -м, летом, говорят, идут дожди. Не знаю, на самом деле. Воду подогревать не надо. Она нагревается естественным путем, потому что очень жарко. Так, мой френд готовит мне Black Label, Noise и Polo Noise. И я под допингом иду э, в медицинский центр, заклеиваю свои лапы, чтобы прожить еще как-то доска да, отдыха, а то как-то тяжело отдыхается.